Я не знаю, зачем меня сюда позвали. Предположительно, сказали мне сказали, что поговорить немножко про медиа. Я не знаю, зачем для 20 тысяч человек говорить про медиа в стране, где медиа давным-давно изнасилованы и выброшены на обочину. Но я попробую рассказать из, в том контексте, в котором был бы интересен вам. А Вам было бы это интересно, исходя из того, что каждый, каждый, каждый, каждый из вас, конечно же, заинтересован в том, чтобы продавать свой продукт лучше. И ужас! Так вышло, что медиа, пусть и в переработанном, пусть и в вариации 2018 года, могут это помогать делать. Поэтому у меня есть небольшая презентация, которую я буду следовать. Но она просто для, для того, чтобы это было чем-то вроде моего плана, и я мог рассказывать вам какие-то... Маэстро, давай выведем эту презентацию на экран. Первым слайдом. А, вот, это она. Я просто подумал, всегда важен первый слайд и, в общем, некий старт. И для медиа, и для продукта, который вы делаете, для всего чего угодно. И я, когда готовился, видел предыдущие выступления и на этой конференции, и на всех остальных. При всем респекте к организаторам мне казалось, что очень часто это похоже на праздник прокиши и солянки. Я имею в виду не здесь, а вообще в большинство таких мероприятий, когда к вам выходят люди и успешные, и им задают вопрос: Ну скажите, скажите, как добиться успеха? И человек говорил бы какие-то вещи из серии: Если ты упал, надо подниматься и идти вперед. И после этого всегда звучали овации. Я офигевал от того, как это бессмысленно, как это неправильно. Я решил, что хотя бы какой-то действительно важный призыв пусть он здесь зафиксируется. Второй слайд. Мы живем в 2018 году, когда можем констатировать смерть медиа. Смерть медиа не как технологических платформ, про которые любят рассказывать на других конференциях, а я имею в виду Россию, поскольку мы все живем в России, я надеюсь, большинство присутствующих также любят Россию, как это делаю, например, я. И нас волнует именно то, что происходит у нас. У нас все происходит плохо, независимых медиа в стране практически не осталось. Можно по этому поводу грустить, убиваться, но проще, особенно если вы люди дела, а вы люди дела, принимать это как есть и какие-то плюсы из этого себе забирать. Например, совершенно очевидный плюс, который может касаться каждого из вас, это хантинг людей, которые будут заниматься маркетингом в ваших компаниях. Я убежден, что люди, которые сейчас лишаются профессии журналистов, не в большинстве своем, но в значительной своей доли, 20, 30, 40, это абсолютно взятая из потолка цифра, но это отличные специалисты по маркетингу. Это люди, которые могут заниматься контент-маркетингом, это люди, которые при некотором апгрейде знаний могут совершенно спокойно э, заниматься и маркетингом классическим, когда тебе просто нужно взять продукт и продать его в каком-то гораздо большем объеме. Эти люди не испорчены большими зарплатами, потому что в медиа их уже лет 15-20 как не было. И поэтому этих людей надо жесточайше хань. А, кроме того, большинство этих людей глубоко несчастливы тем, что они занимаются. Большинство из этих людей ежедневно, приходя на работу, должны заниматься чем-то крайне плохим. Они должны просовывать себе этический стропон во все конечности, которые только можно. И далеко не всех это устраивает. Кто-то к таким ласкам привыкает, но очень многие несчастливы и были бы рады сменить род деятельности. И мне кажется, в этом смысле могут прийти на помощь как раз люди, которые занимаются предпринимательством, которым нужно развивать, нужно делать классно, нужно запускать YouTube-каналы, нужно вести не механические профили в соцсетях, а чтобы это было искрометно, с шутками, чтобы, короче, обрастать собственными корпоративными медиа. Но я, разумеется, в виду не журнальчики, которые бесплатно лежат в аэропортах или где-то еще, а непосредственно медиа вокруг вашей империи, например, в Ютубе, например, в Инстаграме или в Контосе. Имейте в виду, это очень недорогие люди, которые готовы работать хорошо и которые э, готовы покорять самые разные вершины. Дальше. Ну, здесь все просто. YouTube все рассказывали, в прошлом году здесь были люди, которые рассказывали, что чем прекрасен YouTube, я объясню ровно одну штуку. Все же думают, что в YouTube можно прийти и сразу же его покорить. Строго говоря, это так, если вы приходите с чем-то классным, но все забывают, что величие YouTube оно заключается в первую очередь не в том, что это доступ к кнопке, которая появляется у каждого из нас, о которой говорил Сергей Шнуров, Это выдающаяся, образцовая, не снившаяся никакому Фейсбуку система рекомендаций. Потому что это тот самый робот, который уже много лет назад научился просчитывать наши интересы и подсовывать нам видео, просто исходя из того, во что мы один раз кликнули. Поэтому это... лично я люблю YouTube за это, не за то, что он дает мне возможность требовать предоплату, как говорил Сергей Шнуров, вот, а за то, что он действительно помогает людям находить одних других. Дальше, а, еще раз дальше, а, если вы думаете, что выходить это настроение примерно лета 2017 года, когда людям стало казаться, что ну все, вроде взрослые люди уже вышли на YouTube, и мы точно опоздаем. Если мы хотим вокруг нашего бизнесочка сделать YouTube-канал, то мы 100% не успеем. Совершенно э, очевидно, что уже все взрослые люди там есть, и им достаточно взрослого контента, особенно учитывая, что все большие каналы более-менее открыли свои YouTube-площадки, э, и там показывают, можно смотреть и Познера, и любое из э, э, сатанинских ток-шоу дневного эфира, все что угодно. А оказалось, что это не так. Леонид Парфенов, самый успешный кейс этой зимы, человек, который до последнего, насколько я знаю, все, что я сейчас говорю, я знаю, исходя из инсайдов, я могу где-то ошибаться, хотя многие люди почему-то думают, что наша небольшая команда имеет отношение к запуску блога Леонида Парфенова. К сожалению, это не так. Мы не настолько ловко обладаем шилом, которое могло бы заставлять людей вот-вот вот на такие инициативы, Идти. Так вот, Леонид Парфенов пришел на YouTube с очень простым, очень несложным форматом. Человек сам себя снимает, ему помогает, насколько я понимаю, один человек, продюсер и он же монтажер, который просто накладывает фотки, делает чуть-четче склейки, которые есть, и это собирает замечательную аудиторию. У Леонида Парфенова рекламодатель есть с первого выпуска, и он иллюстрация того, что если ты приходишь с чем-то крутым, то это никогда не поздно, поскольку людей, приходящих в YouTube, по-прежнему очень много, и им по-прежнему не так много чего смотреть. Поэтому если вы вдруг колебались по каким-то причинам, запускать ли свой крутой корпоративный блог на ютубе, который был бы на стыке чего-то, ну который был бы в первую очередь не рекламным, но в какой-то момент он бы должен был взлететь и приносить вам пользу именно маркетинговую, рекламную, в общем, стоит понимать, что это точно еще не поздно. Точки роста не пройдены, они совершенно точно есть, и их надо использовать. А, важный момент, когда их нужно использовать, а, это невозможно объяснить научно, это можно объяснить только метафизически, но когда вы что-то делаете для YouTube, надо делать дешево. А, понимает ли кто-нибудь, что это за программа? Это не Big Russian Boss. Это не Boss. Это программа «Ночной контакт», которая, как я понимаю, я не могу это утверждать, потому что я не знаю. Я просто знаю, что она снимается в стенах большой компании «Амедиа». «Амедиа» — большая компания, которая делает сериалы, в том числе кайфовые, от которых я сам залипаю на много-много часов к Ютубу. И в ее стенах стали делать, построив очень дорогую студию, понаграв огромное количество работников, аналог вечернего Урганта для Ютуба. Ну, для интернета. Я так понимаю, что их стартовой площадка был в Кантос, где у них с просмотрами все э, довольно неплохо. А в Ютубе это... К большому сожалению. Все, что я буду говорить в ближайшие две минуты, я говорю с горечью. Ни в коем случае не с удовольствием, не с издевательством, а с глубокой горечью, поскольку человек, который сидит справа, и как кому-то может... Ну, он хозяин этой студии, он ведущий этой программы, это Сергей Мезенцев. Человек, ставший суперзвездой в DIY-проекте Riot TV, который выходил 10 лет назад, и у него там был компаньон Владимир Маркони, лысый очаровательный человек, который сейчас является одной из звезд авторской группы Ивана Урганта в программе «Вечерний Ургант». Так вот, они делали очень круто, потом они разошлись, и Сергей Мезенцев стал интернет-звездой, у него есть свое небольшое шоу «Сережа микрофон». Ему жестко респектуют, он действительно забавный, смешной, и даже совершенно провальный постановочный баттл августовский, кажется, с рэпером Сявой не сильно пошатнул его позиции. И... Но шоу невероятный отстой. Его не смотрят, там не складывается химия, и получается очень плохо. Я каждый раз включаю с надеждой, что у Сереги получится, чтобы за него поболеть, чтобы все было круто, но, как я понимаю, они ни разу еще не пробили, или один, может быть, раз за 8-9 выпусков пробили 100 тысяч просмотров на Ютубе, и это прям плохо. Помимо того, что там не складывается химии, я убежден, сейчас это гипотеза. Это гипотеза, я не могу это ничем подтвердить, кроме статистики просмотров программы «Ночной контакт». Зритель Ютуба, по крайней мере сейчас, когда видит, что сделано дорого, его это оторгает. Я не буду пытаться понять эту логику, я просто могу ее зафиксировать. А вот когда он видит то, что сделано просто, на коленке, но фактурно, Появляется та самая подлинность, про которую говорил Серега Шнуров час назад, и именно это превращается в миллионы просмотров, в, миллион, в десятки тысяч комментариев и в миллионы рублей, которые это аккумулирует рекламой и всеми прочими коврижками, которые только может аккумулировать. Вот. Я бы, конечно, мечтал, чтобы Серега вышел из этого плена либо победителем, либо просто вышел, но пока я констатирую, что реально не получается. Едем дальше. Если мы делаем медиа, я сейчас, безусловно, имею в виду в том числе и в первую очередь некое корпоративное, например, лучший SMM, в истории банковской сферы, или самую сумасшедшую кондитерскую на всем белом свете, или букмекерскую контору, которая становится действительно русским Paddy Power. Педи Power – это ирландская букмекерская контора, известная агрессивным маркетингом, который такой же агрессивный, как маркетинг русского бургеркинга, но при этом гораздо тоньше, изящней и просто кайфовее, чем агрессивный маркетинг бургеркинга. Так вот, если вы собираетесь это делать. Что есть, ну и вы собираетесь это делать в Москве, например, что есть классическое представление а, об этом бизнесе, мы, об этой деятельности. Мы собираем людей в офисе, мы ходим, мы брейнштормим и все-все-все остальное. А, это, в общем, шняга, поскольку если нам что-то дают, а, высокие технологии в 2018 году, если нам что-то дает пока еще свободный интернет, то он дает… А, если мы хоть как-то можем справляться с тем, что железнодорожная система самой большой страны на свете такая устаревшая, то мы можем делать именно то, что пользоваться интернетом и расстояние сокращать. Одной из главных звезд, в общем, главной, пожалуй, звездой нашей маленькой пиратской команды «Шоу в Дудь» является режиссер монтажа который живет э, в одном большом э, э, сибирском городе, где, в общем, много нефти, но при этом возможностей для творческой работы не так много. И он попал к нам исключительно тем, что он сделал трейлер из весеннего сезона в «Дудя». И о, трейлер был крайне талантливый, он нам совершенно не нужен был, потому что мы не используем трейлеры для там, нашего YouTube-канала или чего-то еще. Но он был сделан супер, он стучал во все щели для того, чтобы достучаться до меня и сказать, вот я такой есть, я хочу с вами работать. И мы его взяли просто потому, что мы понимали, что будет чуть-чуть больше работы, наш тот режиссер монтажа не будет справляться из-за того, что у него есть основная работа, и, в общем, что-то в этой связи может поломаться, он нам пригодится. В итоге я понимаю, что если бы сейчас не появилось этого человека, он ну, совершенно точно у нас не было бы даже того относительного успеха, который есть сейчас. Было бы гораздо хуже, гораздо слабее и, в общем, неприкольней. Он живет по-прежнему в своем городе. Этот город называется Тюмень. И интернет, облачная система, самые разные способы пересылки файлов, в том числе размеров 30 гигабайтов и больше, позволяют Делать так, что он не уезжает из своего города. Делать так, что не резиновый город с названием Москва не прирастает новым человеком, который покинул свой дом для того, чтобы хоть где-то интересно работать. И одно из самых больших ну, в общем, меня довольно тяжело растрогать, я крайне циничный человек, но было пару моментов за то время, когда мы делали нашу программу, когда я вот прям прям был близок к сантиментам, это когда у нашего нашего режиссера монтажа попросили интервью. Это тоже, в общем, странная история, когда, когда более-менее у всех сотрудников хотят брать интервью, хотят делать их публичными, но так или иначе она есть. И ему там задали вопрос: "Слушай, ты вот там давно снимал документалки и все остальное, когда же, когда же ты переедешь из" в Москву. И он сказал очень просто, что моя мечта сделать кинолабораторию в своем родном городе, я никуда отсюда не уеду, и Тюмень станет столицей русского кино совсем скоро. Вот увидите. когда когда я это слушал, я вытирал, я это читал в детском досуговом центре на Лубянке, в каком-то из Китбургов, короче, я это, это читал, вот, пока другие важные граждане играли в пожарных и а во всех остальных. Я просто в уголке вытирал слезу, потому что вот лично моя Россия, это Россия, когда для успеха не надо приезжать в Москву обязательно. Это Россия децентрализованная. Так вышло, что государство там, 10, 15, 20, да и сейчас не смогло об этом подумать, и поэтому приходится думать хотя бы нам на каких-то локальных историях. И я совершенно четко формулирую для себя, что я был бы счастлив, если бы никого, со мной, никто со мной не работал бы в Москве, это были бы люди из регионов, которые по московским зарплатам, даже по очень хорошим московским зарплатам, соответственно, по очень крутым зарплатам для своих мест, работали у себя дома, возделывали бы свой сад, возделывали бы свой дом и таким образом хотя бы какое-то подобие счастья приходило. Поэтому имейте в виду, в регионах огромное количество мотивированных сотрудников, которые готовы мочить на полную и которые готовы даже на небольших по московским меркам зарплатам отлично себя чувствовать, а уж если вы там, заботитесь о собственной совести, карме и всем остальном и платите им так же, как и платите московским сотрудникам, то это просто в общем, история про социальный лифт, которых в стране, к сожалению, если и осталось, то буквально Пару. пару. Да, и кроме того, стоит обращать внимание то, что мы, например, очень ценим. Одно из... Мы практически никогда не читаем резюме на sports.ru, когда к нам приходит резюме непосредственно. Мы читаем только то, что написано в теле письма. И одно из лучших писем, которое приходило когда-либо, когда мы искали, кажется, сотрудника в СММ, и написал человек, который сказал «Здравствуйте, меня зовут такой-то». Я там умею, тот болею за, там, допустим, Реал Мадрид, болею с 95-го года и все остальное. Кстати, я инвалид, я инвалид, у меня больные ноги, я не могу ходить, зато можете не беспокоиться, от работы не убегу. И эта самая ирония вызвала у нас такой, ну, такой порыв и все остальное. Но, к сожалению, в этой истории нет продолжения. Мы ответили ему, что да, вот после этого письма ты один из кандидатов, но не ответил на ответное. Надеюсь, с ним все хорошо. И когда-нибудь мы поработаем. Дальше. Очень важная штука. Так вышло, что. Возможно, благодаря небольшому успеху, который есть у нашей программы, YouTube в последний год заполнился огромным количеством ток-шоу. То есть программа, когда два человека сидят в кадре и о чем-то болтают. Кстати, для занудных здесь на слайде приведены не только те программы, которые появились после в Дудя, здесь есть те, которые долгие годы до этого жили, здравствовали и, в общем, приносили людям удовольствие. Так вот, и каждый раз, когда я захожу позырить это, я вижу в комментариях, как люди пишут, «Ну блин, ну что это? Очередной человек, который копирует Дудя». Или «Блин, вы сперли у Дудя идею, какие же вы шакалы, дизлайк». Я, в общем, довольно не публичен на обсуждение самого себя, и поэтому я помалкиваю. Но раз, раз мы здесь собрались в таком количестве, я могу сказать, меня не то, что никогда не, не, не, не угнетало, заставляло грустить, переживать то, что появляется с, реально каждый месяц, появляется одна-две такие программы. Я всегда невероятно кайфовал от этого. Потому что, ну, я уверен, что таких людей здесь нет в зале. Ну, в общем, если вдруг каким-то первым весенним московским ветром их сюда занесло, я напомню, что интервью – жанр, изобретенный века назад, интервью на камеру – жанр, ставший известным десятилетия назад. И, разумеется, нужно иметь в башке просто какую-то невероятную пробоину для того, чтобы считать себя обладателем патента на этот жанр хотя бы на русском языке. Ну это ладно, это, это просто я проговорил. Разумеется, такого нет. Я всегда радуюсь по одной простой причине. Возможно, опять кто-то здесь увидит ложный пафос, слишком намеренный переход от частного к общему, но я уверен, что современной России не хватает того, что люди, которые живут в России, эти прекрасные, любимые мной 145 миллионов человек, они реально не умеют формулировать вопросы к себе, к близким, к окружению, к людям, которые ими руководят, к людям, которые каким-то образом вмешиваются в их жизнь. Самый простой пример. Здесь много женатых людей. Здесь много людей, которые давно живут со своими женщинами или мужчинами, у которых давняя, там, давняя близость. Я убежден, уж не сочтите за вторжение в личную жизнь, я убежден, что здесь есть огромное количество людей, которые в своей паре никогда не обсуждали секс со своей второй половиной или со своей да, со своей второй половиной. Ну реально, а как, как, как, это же как-то неловко, когда, ты, когда вы только потрахались и когда вы там на разные половины кровати разлеглись, ну принято считать, что многие люди стесняются, многие люди просто уверены, ну блин, я продержался две минуты, она стопудово в восторге, я вообще не уверен, что она ходить сможет после этого, ведь я самец, ей хорошо, она, я реальный супермен. И ни у кого даже не возникает вопроса спросить там, «дорогая» или там, «кто как кому обращается?» «Скажи, э, что мне нужно сделать для того, чтобы у тебя было клево? В редком случае она скажет, что было клёво, а если… Ну, скорее всего, она в общем, будет каким-то образом ходить в этот вопрос, но если дополнительными вопросами ты ее раскачаешь, ты поймешь и узнаешь великую тайну, что две минуты маловато, что именно в этой позе не нравится, что Огромному количеству девушек не нравится, когда их, извините, клитор трогают руками. Хотя в порнухе то мы видели то, что реально надо прикасаться, надо быть просто, просто горилой, когда ты подходишь к девушке. Кому-то не нравится, когда ты агрессивно сбрасываешь с нее белье или срываешь. Она в Виктории Секрет в гримерку стояла 30 минут, а ты, а ты просто жестко разорвала, возможно, там бретелька растянулась, которую уже не поправить. А почему?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 Ну, не надо спрашивать, кто сколько зарабатывает, не надо вопрос «почему». Главный тренер сборной России по футболу э, сказал журналистам как-то, я не присутствовал на этой пресс-конференции, я ее видел в записи, не задавайте мне вопрос «почему». Какого хера я не имею права задавать вопрос «почему?». Ты на мои налоги тренируешь сборную и делаешь это крайне паршиво. Я имею право вежливо, вежливо, разумеется, вежливо, согласно такту, Задавать любой фактурный вопрос «почему?», касающийся дела. Поэтому, когда я вижу, что появляется новое интервью, кто бы их не вел, на каком бы уровне их не вел. Понятно, что ну, многие там, не готовятся, многие не ресерчат. На первом канале есть шоу, я не Владимира Владимировича, имею в виду Познера ни в коем случае, есть шоу, когда люди, там, шевеля усами, говорят, мы готовились к вашему интервью, мы тут накопали, и задают самый банальный вопрос, который, которому не надо готовиться, который написано в Википедии сразу же. Когда, мое убеждение, точно наивное, 100%, юношеский максимализм, тестостерон, невыброшенные боезапасы, и все остальное. Но когда или если, если все-таки давайте чуть попессимистичнее будем, если русские люди научатся задавать вопросы близким, не и всем остальным они начнут их формулировать, то жизнь реально наладится, потому что это основа основ, логические связи. Я плачу налоги, значит, люди, которые работают там в Думе во всем остальным, они не какие-то великие начальники, которых надо бояться. Это люди, которые должны моими налогами четко распоряжаться. А, почему они это не делают? И вот такая логика. Я верю, что поэтому всем ребяткам, которые выходят в интервью, я так хочу, чтобы они научились, или уже те, кто умели, продолжали этот жанр осваивать. Потому что чем больше людей научится вопросы задавать, тем. Круче будет для каждого из нас. Дальше. Так, ну здесь коротко. Если вдруг каким-то образом вода сможет появиться где-то рядом со мной, было бы клево. Я был бы благодарен. Так вот, готовься к другому восприятию. Это совсем короткая история. Когда вы выйдете в YouTube, пока в YouTube есть такая эмоция, что люди все-таки классическую журналистику не очень воспринимают. Не очень воспринимают, в том смысле, что они привыкли, что вот если, например, это программа, где кто-то говорит, то это должен быть человек, который им нравится, нравится. Им, им важна журналистика симпатии, а при этом они совершенно забывают, что основа журналистики – это исследование. Ты исследуешь какую-то историю, какой-то феномен, и ты рассказываешь о нем. Классический пример внутри в Дудя – это интервью с лидером группы «Пошлая Моли которые всем людям которым старше больше 20 или больше 18 у них вызывает раздражение и в общем сразу же перепись старых пердунов можно проводить когда ты видишь эти возмущения. так вот и люди все нам не нравится мы ставим дизлайк мы возмущаемся в комментариях при этом совершенно не думая о том что это важная история про исследования вот есть такая молодежь они бьют татухи на наспор. Просто реально люди, которые могут в эфир ВКонтакте выйти, и любой первый человек, которым напишет, они его имя нанесут тату-машинкой на руку или на ногу. Это люди, которые любят такую музыку, красят в зеленый свет, цвет, для которых главная рок-группа детства — это Валентин Стрыкала И люди не привыкли исследовать это, для того, чтобы хотя бы попробовать понять. Но все поменяется, я уверен, потому что, в общем... Все это в силах менять, не говоря уже о том, что публика на Ютубе все равно сам, э, самая крутая, и она быстро адаптируется под все адекватное. Дальше. Слайд. Коротко. Если вдруг вы занимаетесь политической рекламой, на Ютубе она почти всегда проваливается… Единственный кейс политической рекламы, который скорее зашел, насколько я помню. Я, правда, не посмотрел количество лайков или дизлайков, но это флешмоб, который Александр Цикало продюсировал в 2012 году. Путин in the Ritz» на Воробьевых горах, люди танцевали. Ну, каждый сам решит, понравилось ему или нет. Но тогда, по крайней мере, волны и негатива там, в комментариях и в социуме, в комментариях, по крайней мере, я не наблюдал такую, какую была сейчас, когда э, ангажировали ютубную молодежь для того, чтобы она рекламировала э, выборы. И здесь в данном случае речь не про то, что они рекламируют Путина, они рекламируют выборы. И это уже вызывает невероятное раздражение у людей. Поэтому, если вдруг вы занимаетесь такой... Странной деятельностью, ну как бы любая работа хороша, то вы просто имеете в виду, что здесь надо действовать очень тонко, просто как как ежики перед тем, как те самые вопросы задавать. Дальше. Так, это финальный слайд. Перед ним у меня есть три минуты, я еще пару тезисов скажу, которые крайне важны. Очень важная история, которую чувствует нынешняя аудитория, что в YouTube, что где угодно еще, это самая ирония. Я, я удивлен, что в 2018 году кому-то надо это еще повторять, но когда я вижу серьезные щи своих коллег, особенно взрослых телевизором, но и в том числе коллег, которые были звездами интернета, я, я не понимаю одну простую вещь, почему как так можно серьезно относиться к любым проблемам, которые есть, к любым набросам, которые есть. И поэтому я еще раз произнесу фразу, которую тысячу раз озвучил публично. Если у тебя есть самая ирония, ты неуязвим. Ты реально неуязвим, ничто не сможет тебя взять. И имейте это в виду, когда вы делаете любой контент. видео видеоконтент. Всегда пошутить над собой не самобичевание. Не простите нас, пожалуйста, через каждый раз. А именно легкий подход к себе, он вам поможет добиться успеха, поскольку люди всегда это чувствуют и встречают очень хорошо. И финальное, что я хотел сказать, раз время заканчивается – было сообщение, которое я написал по итогам истории с Гурдининым. Кто-то слышал, нет об этом? Да. Усы, вот это, вот это все дела. Я не стал его публиковать, я отложил. Я написал его в воскресенье днем и подумал, что ну, опубликую в понедельник, чтобы больше офисного народа прочитало. Вот, а... К сожалению, и, конечно, не в контексте поста, а просто к сожалению, вечером того же воскресенья случилась одна из самых больших трагедий в истории современной России. Зимней вишни в Кемерово. И поэтому, разумеется, я не стал это публиковать тогда. Потом это было неактуально. А сейчас я подумал, то, что, в принципе, к этому слайду это вполне применимо. Я попробую, без не читая, просто так восстановить. Очень круто, что Грудинин сбрил усы. Но совершенно не круто, что он в понедельник еще попробовал слиться и выставил какое-то идиотское условие, но поскольку сын все-таки сбрил, про понедельник идиотские условия я не помню ничего. Он молодец. Но эта неделя, которую я прожил внутри этого информационного код заставила меня немножко загрустить, потому что всю неделю мой телефон рвало от звонков коллег самых разных радиостанций, телеканалов и откуда угодно еще, для того, чтобы э, я прокомментировал это. Всю неделю я садился в такси, и даже на тех радиостанциях, про которые я не знал, что там есть выпуски новостей, первой новостью было, Грудинин отказался сбривать усы. Даже на футбольном турнире, который я вел в конце недели, ко мне подходили для тинейджеров, футбольный турнир для тинейджеров, ко мне подходили эти тинейджеры и говорили, Юрок, что по усам Грудинина, что там? То есть это было везде. Я напомню, что это была та же неделя, моя грусть вызвана тем, что это была та же неделя, когда охеревший депутат э, был оправдан комиссией Госдумы за то, что он себя ведет совершенно непотребно. В ту же неделю, когда в Волоколамске э, задыхались люди, из-за того, что там э, происходил невероятный экологический трендец, который ничего не стоит разрешить. Это, это, это в нефтяной державе, это решается легко, в пару действий. Но, блин, это не разрешали. В ту же неделю, когда Telegram получил предупреждение и вот-вот будет заблокирован. А, ну, очевидно, лучший мессенджер, который там, существует, по крайней мере, в нашей, в нашей среде. И вот... Э, когда в неделю, когда происходит столько жести главной новостью в официальных, неофициальных медиа э, остается новость про то, что не совсем политик проиграл не совсем журналисту спор про усы, я чешу репу и грущу. Я грущу и понимаю, что очевидно, что корабль здравого смысла в России э, потихонечку идет под воду. У людей, которые на этом корабле присутствуют, есть три модели поведения: выбрасываться за борт и пытаться бежать, а оставаться внутри и принимать все как есть. А есть третий вариант это когда вот, вот он уже наклонился, вот так вот: ты на корму вылезаешь, достаешь а, какую-нибудь старое, занозистое пианинка, открываешь его. Какая-нибудь красавица рядом с тобой находится, ты одной рукой прижимаешь, а другой на этой пианинке играешь, и даже идя к дну, ты веселишься, потому что понимаешь, что что бы ни происходило, люди, которые хотят что-то вокруг себя поменять, они все-таки должны пытаться до последнего веселиться, ну и, возможно, вдруг она стабилизируется. А если не стабилизируется, то, по крайней мере, вы весело уйдете на это самое дно. Я бы очень хотел, чтобы мне удалось оказаться до конца на третьей модели поведения. И я желаю, чтобы большинство из вас сделали так же. Рок жив, друзья!